во первых можно отследить кто чего там натворил второй момент можно откатить версию на любую обратно очень круто ввести документооборот там очень круто вести склад и внедряет там кто-то год кто-то три года кто-то восемь лет но осталось совсем привет меня зовут николай ившин в этом видео мы поговорим об 1с и о google таблицах что проще что эффективней а сейчас э, поставь лайк этому видео подпишись на канал поставь колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски обязательно досмотри этот выпуск до конца я тебе дам файл dds где то ты можешь заносить свои доходы, расходы и уже потихоньку втягиваться в мир финансов. Меня зовут Николай Ившин. Поехали! Итак, программа 1С изначально создавалась, чтобы бухгалтер сдавал отчетность в налоговую. У нас есть налоговые, которые мы должны налоги, введем там сотрудников, сдаем отчетности, налога к нам не приходит, бухгалтер молодец, налоговая молодец. В общем, заработал в этот момент предприниматель или не заработал, это дело десятое. Второй момент, Excel либо Google таблицы, да, которая уже пришла на ему смену, закрывает вопрос предпринимателей. Да, действительно, сколько ли у меня денег где лежит, сколько я заработал, и предприниматель там с помощью своих рук или Помощницы, либо того же бухгалтера всегда сводили какие-то другие отчеты и не подозревали что это и есть управленческие отчеты которые можно вести профессионально а плюсы google таблиц то что там можно работать нескольким человеком одновременно то что это дел дело у нас работает офлайн или онлайн без разницы ну например у вас файл нет интернета вы можете в нем работать забивать свои данные как только у вас появится интернет система вся обновится и ваши данные которые вы забили увидеть другой человек и еще самый главный момент то что google сохраняет все изменения, каждую, в общем, транзакцию, которую сделал любой человек. Во-первых, можно отследить, кто чего там натворил. Второй момент, можно откатить версию на любую обратно, То есть любое изменение, которое у вас было до этого, вы можете откатиться обратно. Ну, например, я заполнил что-то неправильно, все разнес, у нас ничего не работает. Мы заходим до этого изменения, восстанавливаем эту версию и уже ведем спокойно дальше. Итак, о плюсах 1С. Там очень круто вести документооборот, там очень круто вести склад, там очень круто сдавать отчетность в налоговом. Например, если у вас большой склад, большие там складские остатки, несколько складов, реализации, отгрузки товаров, в общем, все это дело есть у вас, 1С вам поможет, да, там есть сейчас программа тоже онлайн подобие 1С «Мой склад». В общем, там делать все можно вести и не будут в документообороте. Плюсы таблиц, то, что они понятны собственнику. Собственник может в этом разобраться, он может посмотреть там формулы, они там не такие уж совсем сложные. Когда, допустим, формулы там программирования забиты в 1С, мы вообще нигде их не можем посмотреть, потому что мы не программисты. А Google там, excel мы можем, в принципе, посмотреть там сумм там сложить, убавить, там, разделить. В принципе, это мы все можем дело проверить на калькуляторе. Мы постоянно внедряем управленческий учет на Google таблицах, мы берем данные с CRM-систем, с 1С, там, с банковских выписок, с чатов где там подотчетные лица. У нас работает. А наша система является иногда дополнением, да, там к 1С, к специализированным программам, там, к crm системам а иногда наша таблица является полностью управленческой отчетностью всей организации полностью. Вообще я противник, чтобы одеяло перекидывалось на себя, да, там веди все в 1С, введи все там в Excel, введи там все в crm ки, например. Потому что это палка о двух концах. Как правило, любой предприниматель хочет все сделать в одном месте, чтобы у него было все автоматизировано и чтобы у него там эти отчеты все сами как-то считались, а этот предприниматель там вообще ничего не вникал. А таким предпринимателям я, как правило, говорю, слушай, ты уже внедряешь или ты еще не начинал внедрять. Я они мне говорят, мы уже внедряем, нам чуть-чуть осталось, и внедряет там кто-то год, кто-то три года, кто-то восемь лет. Но осталось совсем чуть-чуть, но отчетности пока нету. Дальше мы начинаем развиваться, и у нас появляются CRM-сервисы, потом у нас появляется Power BI, потом у нас появляется там AMA, Bitrix и мы думаем, что в принципе мы там можем заточить и управленческую отчетность, и бухгалтерскую отчетность, и маркетинг, и отдел продаж. Ну, в общем, все, так сказать, в одном месте. Самая большая боль такого внедрения, то что когда мы что-то меняем, Меняем, это трогает там другие сектора, в момент, когда программист программирует, допустим, там месяц, два, три, это изменение нам уже, допустим, не нужно, архитектором этой системе, конечно же, является собственник, который до конца не понимает, как это должно все перемножиться, программист кивает ему головой, что типа, да, все я выполню, и у нас получается такой франкенштейн, который вроде как бы работает, но не работает, вроде можно положиться на эту систему, но мы никогда на нее не положимся, и мы достаем. Из-за пазухи наш дорогой Excelчик. Забиваем туда данные, понимаем, что там у нас происходит. В любой организации есть таблица. Можете это дело проверить, спросить у своего знакомого предпринимателя или у самого себя. Итак, такая махина, да, там, которая бесполезная, да, какие-то микрофункции заполняет, но всю отчетность нам управление не дает. Это такой бег собаки за своим хвостом, который никогда его не догоняет, да, там. И программисты постоянно собственникам говорят, я запрограммирую это за там один день до вечера, либо до конца года, я еще не понимаю. И вот они программируют, программируют, программируют, и создается у нас такая махина. Недопилок. Я за разные инструменты. Я за Excel, я за CRM, я за 1С, я там за мой склад. В общем. Чтобы у вас было комбо, да, там, каких-то управленческих штук. Когда мы разговариваем с маркетологом, мы идем, например, в Ройстат или в Яндекс Метрику. Когда мы разговариваем с руководителем отдела продаж, либо с менеджерами, мы идем в АМСИРМ или в Битрикс. А если нам нужна управленческая отчетность, как, допустим, сработал какой-то филиал, либо вся компания в целом, где у нас сколько денег лежит, я за наш Google документ, да, который мы разрабатываем. Потому что там наглядно, для собственника все понятно. С обучающими видео. И наша основная задача, чтобы собственник понимал, как чего там умножается и от как данные поступают в нашу систему но решать конечно же вам был у меня случай с практики когда я консультировал человека и он внедрял э, всю эту махину на битрикс24 он уже делал это по-моему там три года чтобы хоть как-то окупить затраты на программистов он создал дополнительную компанию которая внедряет битрикс24 чтобы окупать затраты на свое внедрение вдумайтесь в это все что я сказал когда я вам показал отчетность на google таблицах показал эту всю систему он сказал коль жалко Денег, которые я туда вкинул, жалко времени, которое я туда вкинул, я все-таки дожму, вот. но я ему там маячил, да, там после этого и в общем все как-то он не дожал. То же самое я встречал на Power BI, то же самое я встречал на 1S. И причем эти внедрения, они не дешевые, туда вкладывают миллион, два, три, пять. Так что выбор действительно за собой, внедрить сразу отчетность и потом понять, как развивать другие сервисы в других разных отделах, либо все-таки делать такого гемафродита в одной системе, будь то 1S, Power BI, либо серым система Надеюсь, я натолкнул вас на правильные мысли, но чтобы хоть как-то разобраться в учете, я даю вам файл DDS бесплатно, его можно получить по ссылке к этому видео. А прямо сейчас поставь лайк этому видео, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Приходи на мой канал, там очень много про управление финансами, плейлистов, видеоразборов предпринимателей. Жми кнопку подписаться.